Приветствую всех вас на своем канале. Сегодня я хочу запустить рубрику «Открывай один кейс, пока не выпадет нож». Открою, пожалуй, призма 2 кейс, так как он есть у меня в инвентаре. Посмотрим, если вам зайдет такая рубрика, то мы продолжим открывать, пока не выберем золотой предмет. Все зависит от актива под этим видео. Перед открытием прошу вас подписаться на этот канал, поставить лайк на видео и написать в комментариях, какой кейс открыть следующий. Так, а мы приступаем к открытию. Значит, открываем мы призма 2 сюда может выпасть так как и нож так и вот эта эмочка эмочка в принципе красивая я бы ее даже хотел в инвентарь так ну что приступаем так все купили открываем давай давай хотя бы красненькая ай почти стража вроде стража был да неги в прототип Итоги я сейчас выведу на экран. На сегодняшний день вот такие результаты. А ну-ка, поставили лайк живо! Либо я начну огонь!